Всем привет! В эфире «Универ а в студии Камила Татлыева. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Студенты КФУ приняли участие в интеллектуальной игре «Антикоррупционный биатлон». 21 октября состоится виртуальный форум по цифровой трансформации в партнерстве с Казанским федеральным университетом. Сейчас появляются огромные массивы данных. Как в них не запутаться и выявить значимое и существенное? можно будет узнать на виртуальном форуме, который состоится 21 октября. Подробнее об этом расскажем далее. 21 октября состоится виртуальный форум по цифровой трансформации The Digital Transformation Forum в партнерстве с Казанским университетом. На форуме будут обсуждаться актуальные цифровые решения для образования и науки в условиях пандемии. Будут попытки, попытки сделать оценки, что изменилось, как это влияет на качество образования, как нужно менять метрики образования и, самое главное, как, какие новые требования мы должны ставить перед цифровыми образовательными ресурсами. Основные секции форума будут посвящены ключевым направлениям Казанского университета медицине, нефтегазовому делу, инфокоммуникационным технологиям и педагогике. Профильные ученые и специалисты, кто занимается в тех направлениях, которые близки нам, чтобы они могли виртуально поговорить с коллегами и выстроить горизонтальные цепочки. И мы очень рассчитываем, что помимо вот такого общего эффекта это позволит еще по не только по общему направлению повысить узнаваемость нашего университета в академической среде, но также и по специальным направлениям, где мы фокусируем наши основные ресурсы. Форум будет открывать ректор Казанского университета Альшат Гафуров совместно с почетным профессором университета имени Диего Порталиса Джамилем Салми и директором по управлению знаний ТЭЧи Филом Бейти. Вместе с ТЭЧи нам удалось пригласить самых ведущих ученых, в мире, причем руководителей направлений, отвечающих за внедрение, продвижение цифровых технологий. То есть это означает, что они не только расскажут о, ну, скажем, о своем видении, о своих подходах, но и для нас важно, что они попробуют ответить на те вопросы, которые есть у нас. Республика Татарстан поддерживает это мероприятие. Это и продвижение нашей республики, его ключевых игроков на тех рынках, которые нам интересны. И фактически это обеспечивает с другой стороны и продвижение в области инноваций, и коммерциализации важнейших наших проектов. Кристина Надершина, Фаридзе Хитаглы, Универ Ньюз. Грипп – это острое инфекционное заболевание, которое чаще всего наблюдается в осенне-зимний период. Вызывается грипп особой разновидностью вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Медицина разработала немало способов для предотвращения этого заболевания, и самым эффективным из них является вакцинация или, в просторечии, прививка. Современная вакцина достаточно надежно защищает организм от гриппа. Прививка действует в 80% случаев. Быстрая и относительно безболезненная процедура позволяет избавиться от необходимости пить лекарства от гриппа и стойко переносить все его симптомы. В этом году, согласно постановлению Министерства здравоохранения России, должно быть привито 60% населения и 75% из группы риска. На сегодняшний день мы привили 7336 человек. То есть на сегодняшний день практически полностью у нас на 95% охвачены медицинские работники вакцинации. Особенно важно проходить вакцинацию людям со следующими показаниями. Возраст старше 60 лет, хронические заболевания, гипертоническая болезнь и ожирение. Ведь они более подвержены заболеванию гриппом. Они рекомендуется делать тем, у кого есть аллергия на куриный белок. Для проведения вакцинации вам необходимо обратиться к терапевту. Терапевт вас осмотрит и, учитывая ваше состояние, решит вопрос о назначении вакцинации. Делать прививку или нет, выбор каждого. Но это один из самых надежных и эффективных способов профилактики гриппа. Кристина Надыршина, Ленардо Влитьяров, Универньюз. Образование – одна из важнейших сфер жизни человека, которую необходимо постоянно развивать. Международное сотрудничество в этой области поможет достичь наилучших результатов. Казанский федеральный университет принял участие в Международном образовательном форуме. Все подробности далее. 1 по 2 октября Южный федеральный университет проводит второй международный научно-образовательный форум, который посвящен обсуждению миссии университетского педагогического образования в 21 веке. Форум прошел с участием Казанского федерального университета. Я думаю, что это возможность поделиться тем накопленным опытом, который у нас существует в отношении международного сотрудничества с ведущими ассоциациями мира, с университетами, занимающими топовые позиции в международных рейтингах. На тематической площадке, организованной в формате круглого стола, сотрудники Института психологии и образования КФУ обсудили возможности сделать доступным для международного пользования и исследования в сфере образования. Будут сделаны доклады по поводу международных рейтингов и представлена кооперация с ведущими международными ассоциациями в области образования. Показан наш потенциал в отношении реализации сетевых научно-исследовательских проектов с университетами разных стран мира. И также будут представлены результаты исследований коллег, работающих в НОЦ ⁇ Педагогическое образование ⁇ Диана Жленкова, Виолетта Басова, Универньюз. Поступить по-честному, справедливо для всех или преследовать только личную выгоду. Коррупция – настоящий социальный недуг, с симптомами которого нужно бороться незамедлительно и сообща. Как это делают студенты Казанского университета.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 Искусственный интеллект охватывает все больше сфер нашей жизни. Уже в каждом устройстве есть голосовой помощник. По улицам разъезжают самоуправляемые автомобили, а в домах все чаще появляются роботы-пылесосы. Подробнее о том, на что еще способен искусственный интеллект и как он работает, расскажем в нашем следующем сюжете.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 Искусственный интеллект не предназначен на замену людям. Он только расширяет наши умения и возможности. Алия Гарибова, Альмира Зядинова, Универньюз. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч!